Так, Всем привет! Я решил устроить... Ну, типа, как я по обзору карт делал, я решил устроить обзор модов. Я скачал Minecraft, не от сервера. Вот, нет серверов. Ну, это я так, вот это. Те карты все пропали, потому что Получилось мне. Майнкрафт удалился заново установил. Я оставил моды на Железного Человека, Smart Moving. О, классный мод. На сегодня речь пойдет о... о моде на вот такой дом. Да, вот такой дом. Он о -о очень классный. Поскольку я играю в суперплоском мире, то тут ничего не получится. Кстати, это очень хороший, такой как сказать, генератор глоустона. То есть, счащейся камня. То есть, вам не понадобится... ватт. Ходить, чтобы его получить он вот тут его просто разбивать, вместо него ставить там в факел. и... ну и вот этот двухэтажный дом, дом даже коттедж я бы сказал ну это все будет сразу же тут можно получить очень много дерево, если вам дом не понравился, вы можете просто разбить этот дом, ну и получите довольно много дерева. <coughs> Сразу говорю, вот тут идет не вот такой блок, а вот такой. Изначально идет вот такой блок. Вот он будет декоративных блоков вот ой где него его не надо напрыгнуть ой -ой, ой ой ой ой а заломить просто правой кнопкой мыши нажимаете и появляетесь что не вы появляйтесь появляется довольно такой блокер ну я крафт не совсем помню там надо вроде бы Блок железа. Кровать. Там вот... Ой, вот так. Вот так. Я что-то не помню дальше. Да. Ладно, всем пока. С вами был Дима.